В начале декабря Юлечка с канала «Цветоводы всех стран, объединяйтесь» предложила сделать подарки друг другу. То есть я снегурочка для кого-то, кто-то моя снегурочка дарит мне снежинку. А снежинка – это в виде подарка, который присылают. Вот я, например, не знала, кто мне пришлет этот подарок. И таких откликнувшихся оказалось совсем-совсем немного, но получить подарок – это очень и очень приятно в канун Нового года. Я Юре сказала свои предпочтения, какого направления я хотела бы подарок получить. И посылочка пришла, я не знаю, правда, что в ней, но Юре сказала, «Пора вскрывать» пора снимать то что нам прислали вот э, такая маленькая посылочка мне пришла так, не маленькая но вот она видите, компактная очень и сейчас я скажу это Бузмистрова зоя александровна московская область город мытищи от нее мне пришла вот такая бандеролька посылочка такая ну что будем скрывать, беру скальпель и начинаем скрывать начинаем скрывать посылочку тоже в ней Что же в ней приятно, приятно, очень получить Я вообще давно уже не получала посылки, потому как сирот поблизости где-то здесь находятся. Или мы можем приехать к ним. Так получается, что подарки по почте я не получаю. О. О, какая красивая мишура. Я хочу сказать, что когда все это дело организовывалось, Юле как организатору, я сказала так тихоря, что я бы хотела получить что-то, сиреневого цвета, сиреневого, там, фиолетового цвета. Я объясню, почему это такое мое желание. Вот и вот видите, вот зочка мне прислала такой великолепный дольтик фиолетового цвета. Видите? Как все это в тему. У меня здесь. Ковчег, что такое дело? О. о, открытка. Открыточка. Читаем. Я вот свои снежинки открытку не послала. Я извиняюсь, конечно, но там текст вашего письма. Здравствуйте, любовь! С Новым годом поздравляю вас и вашу семью. Главное, будьте здоровы. Хорошей погоды, летом и красивых цветов на даче. Бурмистрова Зоя Александровна. Дочка, спасибо большое за добрые и очень слова до да, здоровья семье и красивых цветов это самое главное так вот о чем мы с вами говорили что вот такая видите как это подставка подставка вот мой заказ был на сиреневый цвет я почему это заказывала я всегда снимаюсь вот с этой стороны у меня видео, вот я сяду тут на и а, снимаю свои видео, показываю. А вот та сторона, которая, на которую смотрю я, вы ее не видите. Я вам ее покажу. Вот она как раз сиреневого цвета. Это моя кухня, где я нахожусь в доме. И я вам покажу, обзорчик сделаю, что вот тут-то как раз мне все сиреневенькое и нужно. Поэтому Зоя, все в тему. М -м Супер. Ой, ну тут конфетки. Конфетки, конфеточки. Это внука. Это внука. О, -о, -о какие-то. Какие-то, какие-то. Вкусные. Вот ну, дети внука. Что такое звенящая? Так, так, прочитаю, что здесь написано. А, таймер. Таймер для кухни. Вот видите, вот человек догадался, что это все для кухни. Так, на интуитивном уровне. И тут тоже, вот видите, сирененький, сирененький цвет. Ну, таймер, что, конечно. Что-нибудь жарить, варить, парить. Без него как Зоя, отличная и такая сова. Улыбающийся. замечательно и набор смотрите тоже вот в тему набор салфеточек салфеточек у меня тоже у меня сиреневое полотенце у меня фиолетовое вот видите все все все как как как я и мечтала мечты сбываются под новый год так Плотенчики вот такие. Хо! Мне как цветоводу. Астроальпийская витраж. Вот видите? Это все будем сажать, а потом отчитываться. Высота 50 сантиметров. Все, Зоя, я читаюсь, Посажу. И как они у меня взойдут. Я прям в отдельное местечко их посажу. Найду такое и покажу как твои астрочки у меня растут с удовольствием с удовольствием вот такие замечательные подарки я получила еще раз выражаю еще раз выражаю глубокую благодарность юли за организацию этого мероприятия и вот за такие отличные подарки и очень нужные и очень радостные просто не то что ж они вот скажем но вы знаете это радость того что я может быть не такая эмоциональная как Юля но тем не менее я очень я очень рада тому что получила от Зои подарок и благодаря Юлиным старанием, Юлиной доброте, Юлиной открытости такой. Знаете, есть такие стихи, которые, я вообще очень люблю стихи, которые я хотела бы прочитать, и они направлены всем тем, кто делает для кого-то доброе дело, и слова мои будут таковы. Хочешь, милый, а хочешь, казни, Но слова мои будут просты. Дай взамены из твоей казны Хоть немножечко доброты, Потому что моя на исходе, на самом дне, Погубить ее, не спасти, Как с тобою расстаться мне. Складки, врезанные в рта, Вековая тяжесть в руках, А пусть для умников доброта Вновь останется в дураках. Простучит по льдам апрель Все следы на снегу вымыв Все равно мы будем добрее к людям Кроме самих себя Все равно мы будем нести доброту Сквозь снеговую жуть Ты казни меня, погоди Может, я еще пригожусь? Друзья, давайте пригодимся друг другу Просто так, по доброте своей души.